Давай-давай немножко рассаживаемся. А то я не слышу гитары, не, не могу ее настроить. А может, у кого вот здесь хороший слух, и ему будет неприятно, что он не настроенные на гитаре. Так, э, два маленьких объявления. Первое, вот то, что я сегодня последнюю песню до перерыва пел про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 Песня. Что ты жадно дымишь сигаретой В стороне от веселых друзей? Может, вспомнил родную газету?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 Братья, мои братья по войне Да, одеждаю и статью мы такие же вполне чего ж так стыдно, братья, перед снимком на стене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 Тенья нет, но мы клянемся, когда помнятся верхи, мы к вам вернемся, мы вернемся, Чтоб нашей кровью смыть грехи, И в грозный день последней битвы Вы с нами встанете в строю, Своими блениями молитвой. Прощая Родину свою И в грозный день последней битвы Вы с нами встанете в строю Своими явлениями молитвой Прощая Родину свою Где Саша? Саша. Что-то мне кажется, стала гитара или я глох. Чуть-чуть погромче можешь ее сделать? Ну, не намного. Да. Песня называется Воспоминание бойца. Полыхал БТЛ за спиной, И бензин разливался вокруг. И наве. Прощался со мною, Настоящий, не песенный друг, Настоящий живот опаленный, Непридуманным жарким огнем, Рядовые в погоны. Только руби в на нем. Но подробности вам не расскажут. Ни камдив, ни ночпо, ни камбат. Только место на карте укажут, где отмучился этот солдат.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 что за речкой на юге, как мы ее звали час, останется в песне о друге на ушедших от нас в той песне и более просторы тревожных афганских дорог. И гордость, и горе, и горы, Где друг отозваться не смог. А мы вот пришли из речки, Мы обняли жен и детей, И песню поем на крылечке Среди невоенных гостей. Ни взглядом, ни словом, ни нотой ничего не смутим быть ее. Война была нашей работой, и мы выполняли ее. Но если концовку припева подтянет невидимый друг. За речкой на юге, как мы ее звали подчас, останется песни о друге, Навечно ушедшем от нас.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 Улетаешь совершенно близко от Кабула до Джалабана, и... А там совсем другая жизнь. Днем ветер, ночью снегопад, Морозные рассветы, А мы летим в Джалалабан, Джалалалабан летом. В эвкалиптовых ветвях большие, как сороки, Десятки желтогрудых птах устраивают слоги. Там берега реки Кунар, травой покрыты сочной, И над водой молочный пар восточной дышит ночью. Там пальмуфрумгие листы, как зеркала сверкают, И звезды с чистой высоты, По ним траву стекают. Там, как на ёлке в Новый год, пунцово красным шаром, И безымянный плод красуется за даром. Ручьем стоит камыш Три роста Человечих Летучая ночная Мышь порхает В нем беспечном Там обезьяны Из чищев Пугают визгамуток Там снайпера Стреляют в лоб Что тоже, Кроме шуток Там снайпера стреляют то тоже, кроме шута, Днем, вечер, ну, ну и так далее. Ну и к тому, что почти бесконечная песня. Вот, кстати, когда иногда вот сейчас вроде же глупо спорить, говорят, А что вы не могли вот с этим, с Афганистаном справиться там, да-да-да? Во-первых, там было максимальное там сто, Ну, самый максимальный...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 А вот, в принципе, эти 70-е годы, это же было время свободы. У меня песня была такая про первые курсантские свидания. Вот тоже там. Да. Типа, армия, мы ничего... Да пили мы, и курили, и с девчонками встречались, и в самоволгу ходили. И все-таки хорошо служили. И все как минимум до полковников служили. Ставили. А у нас была первая казарма на Софийской набережной, правда, она так называлась набережная Мариса Тореза. Сейчас я опять Софийская Софийской И тогда было там еще посольство Великобритании. Его сейчас перевели, кстати, куда-то там. Вот. А в тылу посольства Великобритании это был сквер Репина, так называемый, или болото, где сейчас новая демократическая молодежь устраивает всякие бесчинства. Вот там кинотеатр Ударник и так далее. Да. А мы там вот по форме номер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 я приходил прекрасно юны пья, Без памятника живот и Сурепину, Скамеечка стояла в темноте, Волнительней, не помни, не нелепее свиданий в жизни, чем свидание тем Московская, холодная, холодное.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 Стул, лишь бы мы огней не гасили И звезде служат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 Будет В мире воскрешен Хотя пока Мы гибнем Не за это Нет Красных звезд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 Песню и скоро закончится. Тем более, одна из них, как я называю это самое, у меня песни есть такие. Есть песня Кричалки. Вот эта песня Кричалки. И что-то поставил себе задачу вот, вспомнить афганские гарнизоны, которые я знаю. Их там много, там я же не все знаю.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 и вертолетный полк витает в небеса кундус-кундус, Не хватит мус чтобы поэтов объявить тебя прекрасно чудой, Зимой мороз, весной понос, И круглый год житель не жить, один вопрос газни, газни. Именно миномет из бугарка Берись за ум Гони ханумом Без темноты Она не стоит этих сум Гордес, гордес Пыль до небес Качают духи головой Перед бригадой штурмовой Мол, за рубли В такой пыли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 Каждому выступлению, но сейчас у меня повод железный. Маленькая такая писательская делегация, что бывает сейчас редко, поехала на север. Из трех человек, да. Поехали мы в Логовище Газпрома. А логовище Газпрома это город Югра. Там Газпром, Югра, Трансгаз. Ладно, полетели мы туда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 Проводок, по расщелине лапа скользнула, и взметнулся огонь из камней, и запахло железом каленым, И хозяин ведущий за ней опустился на землю со столом, И ползла к нему, Нюрка ползла, И лизала его, и лизала, и хрипела.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 Но вечно прибудет со мной, Садовая Спасская улица, автобус 98 пивные ларьки в окружении, и через дорогу продумах войдите в мое положение, пропить все и жить натощак. Я выучусь.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 по-своему дошлые Советские экс -юнкеры. Да здравствует светлое прошлое Туманному завтра ура Претерпится жизнь и прилюбится, Жаль юность порвется струной Прости меня с Паской улица, Автобус 98-й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 на этой песне собираюсь закончить. Это тоже офицерский романс. От боля до боя недолго, Ни коротко лишь бы не спят. А что нам терять кроме долга, Нам нечего больше терять. А что нам терять кроме долга, Нам нечего больше терять.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 И да, кто хочет свободный микрофон, вон, Вадим Акулов.